Нам представилась замечательная возможность сотрудничать с Казанским федеральным университетом и обсудить наиболее важные аспекты трансформации образования. Получив предложение, мы были очень рады тому, что нам представилась возможность готовиться к этой конференции, но тогда мы даже не могли предположить, насколько актуальной будет тема в этом году. 21 октября стартовал виртуальный форум по цифровой трансформации «The Digital Transformation Forum», направленный на продвижение Казанского университета и поддержание его академической репутации. Первый раз форум провели в 2018 году. И вот уже третий раз Казанский университет выступает организатором форума совместно с Time High Education, ведущим мировым рейтинговым агентством вузов. В этот раз из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом форум пройдет в онлайн-режиме. На старте форума с приветственной речью выступил ректор Казанского университета. Ишат Гафуров. Для удержания завоеванных позиций и дальнейшего движения к поставленной цели быть в числе лучших университетов мира нам необходимо уже сейчас превентивным образом формировать модель университета будущего, названной нами университет 4.0, который должен отвечать вызовам четвертой промышленной революции. И цифры здесь это, безусловно, необходимые, но должен сказать, недостаточные части. Трансформации должны затрагивать саму сердцевину университета, связанную с наукой, образованием, управлением. Эти базовые компоненты также должны серьезно эволюционировать части новых технологий. Сам форум – это однодневная онлайн-конференция по цифровой трансформации. Его цель – объединить экспертов со всего мира в области цифровых технологий. Проходит форум на платформе «Ивент». В этом году участниками форума стали более 2000 специалистов. С приветственным словом выступил также министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайрулин. Цифровые решения должны служить интересам человека и общества. Вопросы этики, вопросы безопасности данных. Вопросы цифровой слежки ⁇ это все аспекты, которые стоят в условиях сегодняшнего дня. Казанский университет выступает в роли одного из организаторов форума, лекции прошли в 13 институтах Казанского университета, в том числе в Институте математики и механики имени Лобачевского, Химическом институте имени Бутлерова, Институте психологии и образования, Институте филологии и межкультурной коммуникации, Институте управления экономикой и финансов, Институте международных отношений, Институте физики, Институте информационных технологий и интеллектуальных систем, Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций, Инженерном институте, Институте геологии и нефтегазовых технологий, Институте фундаментальной медицины и биологии, а также на юридическом факультете КФУ. Спикерами от Казанского университета выступили эксперты вуза по разным направлениям. Среди них проектор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский, доцент кафедры зоологии и общей биологии Олег Гусев, директор Института вычислительной математики и информационных технологий Дмитрий Чикрин, проектор по внешним связям Тимирхан Алишев, заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемы углеводородов Михаил Варфоломеев, ведущий инженер научно-исследовательской лаборатории, современные геоинформационные и геофизические технологии Сергей Усманов, директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский, научный сотрудник научно-образовательного центра педагогических исследований Ксения Завьялова, заведующая кафедры прикладной и экспериментальной лингвистики Елена Горобец, профессор высшей школы русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого Мария Солнышкина, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Альберт Ризванов. Все они так или иначе поделились чем-то новым и интересным как для студентов, так и для слушателей форума. Им не нужно никуда ездить. Они могут здесь, находясь в аудиториях, услышать лекции очень крупных профессоров, ученых. А в то время, как еще до этого события, до пандемии, мы вынуждены были тратить большое время, огромные средства, чтобы выехать на конференции. А вот сейчас это действительно уникальная возможность. Ну, быть сопричастными к большой науке и к тем самым новым актуальным исследованиям, которые проводятся в мире в области педагогики и других наук. 28 октября 2020 года будут известны рейтинги агентства Times Higher Education, из которых станет понятно, как сильно университет вырос в плане цифровой трансформации и науки. Лев Диденко, Кристина Надыршина, Виолетта Басова, Ленардо Влетьяров, Фарид Захит Алексей Румянцев, Универ Ньюс.